привет друзья хочу поделиться в москве гроза прошла с 80 -го года живу в олимпийской деревне и ни разу такого не наблюдал смотрите вода поднялась практически до конца до края бортика ну, ни разу такого не видел он той стороны наверное дыневка. бьет он практически как ключ ну, очень необычно Поэтому берусь непонятными так скажем впечатлениями Вот такой тут у нас образовался неагарский водопад. Погоди, я ее уже по 67-то выселил. Все, ладно, я добавлю, что тоже возможно. Так, смотри, на Ленинском 127 у меня будет квартира. Выходная пятнашка. Один прописанный, не отказни. А, выселять не надо. Если что, то, завтра мы снимем его за 3 месяца традиционного учета без проблем. 15. Рынок 19 лет. 18, 19.